English, ESSEC, Экспресс, супер, современный, эффективный курс. Здравствуйте, я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Итак, как сказать по-английски, он не может быть дома сейчас. He cannot be at home Если вас не затрудняет, подписывайтесь на мой канал. Солон, so пока.